Всем привет, с вами Perfect, и сегодня вступает новый конкурс. Ваша задача прислать мне вызов с сампа и заснять его если я его не повторяю тогда. Так рублей бросаю вам вызов бросать в группу или email. все подробно и правила в описании.